Ко всему общему удивлению, Кэрриган сдержал свое слово и позволил Зератулу его собрать им покинуть чар живыми. Измотанные уставшие протуши отправились на шагфурс в надежде найти там своего боевого товарища Артанеса и тех, кому удалось уйти от Кэрриган. Истоки тьмы. Если кто не знает, данная миссия является как секретным или дополнительным уровнем. То есть надо было выполнить условия одно. Мы потерпели сокрушительное поражение. Матриарх погибла, наш флот разметала звездным ветром, а Керриган полностью подчинила себе все ста зергов. И все же мы должны продолжать борьбу. В первую очередь нам надлежит разыскать Артаниса и его воинов. После этого мы сможем вернуться на Шакурос и обдумать дальнейшие действия. Прилат Зераду, мы обнаружили сигналы протасов на одной из неисследованных лун поблизости. Согласно нашим данным, в этом квадранте никогда не было наших колоний. Странно. Возможно, это Артанис или остатки нашего флота. В любом случае, мы должны разыскать источник сигналов. Курс на темную Луну. Если Артанис действительно там, мы найдем его. А, насколько я знаю, здесь мы, наверное, не найдем Артаниса. Мы найдем кое-что более интересное или точнее быть более. Э, жуткое для Протасов. Ну, давайте начнем. Зератул. Наши сенсоры обнаружили небольшую тиранскую базу. Рядом с источником сигналов Понял Я разберусь с этим Тут еще и помимо всего прочего имеется у нас э, тираны а, а, Что конечно же очень интересно Но для начала пускай Азератул вперед да, пройдет Потому что так, он у нас, как мы знаем Имеет альвард? возможность а, Не так. Полиция, полиция, короче, да, так выразимся а, так, нет. Давайте-ка не будем пока переманивать тиранов. Я, по-моему, могу их переманить, да? Да, я могу переманить тиранов, но я этого делать не буду. Да, почему я этого делать не буду, я думаю, вы уже поняли. Объяснять здесь не нужно. Так. Нам нужно как-то дальше продвинуться будет. Дальше там, наверное, еще что-то более... Да, дальше еще более интересно, как вы видите... Там есть танки. Ой, то есть не танки, там есть э, эти... Турели, короче. А, так, все, хватит. Хватит резать. Так, так, я бы хотел как-то так подойти, чтобы не атаковал, во-первых. Да. да уж... Слушайте, а, наверное, можно и научное судно переманить, да? Так. По-моему, облучение надо кинуть, если не ошибаешься. Блин, немного повредилось. Да, немножко я криво использовал. Способности Что? Все ради Облучение судя по всему так, точно, Хотя почему Он же все таки стрелял Как Выдвигайте. так получилось Не знаю ну, короче отлично. Странная Выдвигайте. какая то фигня была Приступаю. Так тут генный Приступ инженер сверху Есть сверху какой то странная. Он нам нахрен не нужен Мне вот просто интересно Приступаю. тут есть еще какие войска да, тут есть еще солдаты. Укажи Блин, а я думаю, мы не найдем, наверное, КСМ, да? С хм. Не, давайте дальше сейчас проедем немного. отлично все у нас там атаковал танк я так понимаю да да нас атаковал танк а, Можно облучение на него кинуть все отлично Хм, а вот интересно, для чего на самом деле облучение надо? Так, не-не-не, стойте. Прикаруйте. Опа. Вот это мне очень даже надо. Полищит. Добрый день, командир. Так, с зеротой, иди-ка посмотри вот на эту вещь. Что ты скажешь? В этой камере заключен протас. Тревога. Подопытный номер 23 испытывает псионную перегрузку. Пилоны в критическом состоянии. Разрушение камеры неизбежно. Проклятие. Все-таки тираны не способны контролировать энергию пилонов. Но зачем они посадили этого протаса в стазишную камеру? Скоро ты Зератулу узнаешь. Скоро ты узнаешь. Так, ну давайте дальше пройдем. Здесь, по-моему, еще что-то должно быть. Или нифига, это не должно быть. Окей. День, У нас теперь есть крейсер. Прекрасно. Крейсер нам был бы очень полезен. Давайте их сюда пошлем, эти танки, потому что все равно они полуживые. Зараженный тиран Будет тут есть сделано. еще. Не Что? Так, давай к сюда еще подойди, посмотри на это. Будет исполнено. Так я и думал. Тут повсюду стазисные камеры. И в этой камере содержится протас. Возможно, я найду ответы в компьютере. Подопытный номер 25 в анабиозе. Идет обработка данных на Генетический код расшифрован и заархивирован. Всеонные эманации минимальны. Дерзость этих тиранов поражает меня. Что ж, если они хотят получше узнать протасов, я им это устрою. Да будет так. Я так Будем понимаю, здесь ради... вот этих э, типа протосов не будет. То есть, они, скорее всего, будут также в анабиозе все сидеть и ни черта не делать. Как мне кажется. Посмотрим, Покатили. короче. Так. Блин, дерьмо. Минус два танка. А, нет. Не успели. Не успел. Такс... С радостью! Как... Покатили! Принимаю сообщение Так, давайте За дальше гуль. двигаться Отлично, одного я оставлю на всякий случай Угу, там целый куча тиранов следует... Так, огонь Что-то там я слышал, как высадились тираны. Что-то они так и никуда не пошли. Ну окей, давайте двигаться дальше. Слушайте, тут есть КСМ. И не только КСМ. Нам надо обязательно забрать их. Тут больше никого нету, да? Да. Да. Отлично. У меня, кстати, ресурсы и дали какие-то. А, ну это чтобы иди, отремонтировать иди, можно было. И, кстати, я смогу отремонтировать танки. Прекрасно. Иди-ка отремонтируй танчик. А ты нам что расскажешь? Как Ладно. Да не э, Но он, видимо, нам ничего не сделает, я так понимаю. Ничего не даст никакую информацию. Ну, печальненько я ожидал совсем другого. Принимаю сообщение. Будет сделано. Так, Зератул, куда ты попер? Возвращайся, я хочу, может, ты что-то сделаешь здесь, нет? Нет. Он только может сломать стазисную камеру, ну а зачем это делать, да, с другой стороны? Давайте Ты сломаем. Правда, подожди-ка, давайте-ка я сохранюсь, потому что... А то... <фиг>, Фиг его знает, может сейчас я проиграю за этого. <фиг> <фиг> Нифига себе, Архонт? Серьезно? <фиг> я, кстати, этого не ожидал. <фиг> Реально неожиданно. Ну-ка, а тогда иди-ка, сломай еще вот этот стазисную камеру. Похоже, Ступ что приказа, кэп. это поможет мне. Ступ, я вас так, точно, так что двигаемся. тут у нас есть? Отлично. Приступаю. Вот тут у нас в райты. Ой, батлы, батлы летят. одного батла я забрал. А, тут у нас значит обычный, да, высший тамплиер. Окей. Так, раскладывайтесь обратно. Сломать эту лабораторию. Отлично. Так. Ну, одного энергии уже есть для того, чтобы переманить. Так, разобрались. Хорошо, идите сюда все. Сюда. На связи. Цели. Будет день, Давайте уничтожайте этих обычных моряков. <сос> <сос> Они нам не нужны. Будет сделано. Так, передвигаемся. Энергии. Так, далее. Да Задай курс. Отлично. Готов. Готовый. Так, передвигаемся Я дальше. Давайте все сюда. Так, где зеротул? А, Зирату у нас остался сзади. Дай-ка сюда. Блин, жаль. Я его подранил немного. А в этой камере Что же здесь происходит? Подопытный номер 27 в анабиозе. Нейросканирование завершено. Данные заархивированы. Генетический код расшифрован и заархивирован. Гибридизация ДНК подопытных номер 25 и номер 27 завершена. Эксперимент номер 2273 продолжается. Да, 28. Этого не может быть. Ну, короче, ребята, я думаю, уже многие из вас догадались, а кто-то и так знал, что это за миссия. Это миссия, где нам рассказывается про гибридов, то есть, что это за существа, откуда они появились, грубо говоря. Ну-ка, сейчас интересно, что будет, если мы разобьем эту стазичную камеру. А у нас здесь появилось три зерлинга и один Высший тамплиер, очень интересно. Совместить, то есть, решили высшего тамплиера с Музыка, зерлингами, да. но ну, <сх two> очень-очень забавно. Так, ну что, где у меня высший тамплера? Ага, спрятался. Спрятался, этом, спрятался под этим научным судом. На Давайте-ка создадим одного архонта, потому что я, сами <свес> <свес> знаете, не очень ты ты умею штормами управлять. Моего контролинга просто на все не хватает. Так. Ага. Не-не-не. Да, лезь? блин. Куда-нибудь выкинул. А? Да. Уже в пути? Выкинь, я сказал. Держитесь. Так, ремонтируй. Пойдемте Куда дальше. <coughs> а дальше нам как, кстати, быть? Раз а, нет, тут лезь, можно да? снизу пройти. На связи. Не торопись Следую в цели. Так, Не а в самом низу что-то есть? Нет, тут просто Следую пустота цели. Куда что? Давайте все вперед ага. Штаб, я вас Вижу я огнеметчиков, я причем тупаю. очень много огнеметчиков так, И еще врать ты. Но огнеметчиков мы, конечно, переманивать не будем Это бессмысленно заблочились так а мы сможем всех переманить в райтов или нет ой, -ой, -ой там не только в райты да там есть кое-что и помощнее -мо. Так, отлично. На связи. Конечно, Мы подранили, экипаж? будь здоров их, но экипаж. что поделать. Что день, <coughs> так. Энергии пока очень мало. Но мне, наверное, даже уже не понадобится, потому что у меня 4 тут батла. Четыре баттл крузера, они на всех сейчас просто превратят в фарш. Приказа, да, я понял. Ну, тут Будет танки. Нет, танки Задай я, конечно, губ. уже не буду переманивать. В смысле нет в этом. Давайте-ка атаковать. Так. Ой-ой. Что-то там много, очень, видимо, гостов набежало. Так, заряжай Ямата. Отлично. Давай, день, ага, огонь. Ну же, огонь. Так, готово. заходите, заходите, друзья. И в атаку. Все в атаку. Так, Зирату, давай тоже иди сюда. Так, бегом, все сюда. Ёпер, на театре я потерял два батла на пустом месте. Черт, где Зирату то Зирату, давай сюда. Я никогда не видел ничего подобного. Подопытный номер 29, классифицированный как гибрид протоса и Зерга в анабиозе. Всеонные эманации минимальны. Нет. Великолепно. Не правда ли? Что? Кто ты такой? За многие тысячелетия я сменил немало имен дитя мое. Полагаю, тебе я известен как Самир Тюран. Пересмешник Керриган. Неужели все это часть ее дьявольских планов? О, нет. Юная Керриган не смогла бы задумать столь грандиозный эксперимент. Хоть ее перерождение и ускорило процесс, могу тебя заверить, что это предприятие, Лежит далеко за гранью ее понимания. Но если ты не пешка в ее игре, то кто же ты? Я служу куда более могущественной силе. Той, что дремала на протяжении многих эпох. И создание в этой камере есть ее отражение. Только представь, на что способен этот Гибрид, ты отдаешь себе отчет в том, что создал? Разумеется. Это существо является завершением цикла. Его роль во Вселенском порядке была предопределена, когда звезды еще были молодыми. Перед тобой... Кульминация вашей истории. Пока я вижу лишь отвратительное чудовище. Твоя склонность к насилию не удивляет меня. Равно как и неспособность постичь высший замысел. Можешь уничтожить здесь все, но ты этим ничего не добьешься. Я создал гибридов в великом множестве миров, и тебе ни за что не отыскать их всех. А когда они пробудятся, ваша вселенная изменится навсегда. Наконец-то эта болтовня была закончена. Ну, короче, вот если говорить кратко, то эта миссия является прологом ко второму Старкрафту, как это указано в описании этой миссии, да. Как бы это ни звучало странно. Потому что здесь нам рассказывается про гибридов. Самир Дюран, предположительно, как мне кажется, это, возможно, один из главных антагонистов во втором Старкрафте. Да, то, что... Может быть, это даже воплощение... Главных злодеев во втором Старкрафте. Я, честно говоря, точно это не знаю. Потом уточню, специально прочитаю в Википедии, да, так сказать, по, по первому... Ну, вообще по Старкафту в целом. Узнаю точно, кто такой Самир Дюран. Хотя здесь он почему-то прислуживает Керриган, да? Ну, то есть не совсем понятно, кто такой этот Самир Дюран. Ну ладно, что ж, мы заканчиваем эту миссию. Наконец-таки мы продолжаем наше прохождение по основным миссиям этой игры. узнав страшную правду о гибридах, Зератул вернулся на корабль и покинул темную луну. Он не нашел в себе сил рассказать об увиденном своим соратникам и лишь размышлял о страшном будущем, которое ждало вселенную. Ну, в общем-то, все. Это реально окончание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!